Друзья, это видео будет крайне полезным абсолютно для всех, поэтому обязательно смотрите его от самого начала до самого конца Здесь я постараюсь вам передать очень важную логику анализа Плюс ко всему мы с вами проанализируем биткоин, сравним это со вчерашним анализом и посмотрим, что произошло И также затронем Ripple Всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Kigai, И мы с вами здесь обучаемся техническому анализу прямо на живых примерах Думаю, это самый эффективный способ обучения Прямо на практике И давайте с вами начнем Сразу же хочу затронуть с вами ту самую логику анализа, о которой я хочу вам сказать. Мне в комментариях писали, что здесь э, образуется у нас фигура то ли треугольник, то ли клин или что-то подобное. Если начертить трендовую линию сопротивления вот таким вот образом. И, естественно, образуется. Друзья, на графике очень много вариантов развития событий. И одновременно кто-то видит понижение, а кто-то видит повышение. И все зависит от того, какую информацию мы а, принимаем за а, самую важную. Есть такое понятие, как смена парадигмы. Что я имею в виду? Посмотрите внимательно на эту картинку и скажите мне, что вы здесь видите. Можете даже написать в комментариях. Здесь два варианта. И все зависит от того, как на это посмотреть. При этом эти два варианта очень важны. Максимально далеки друг от друга и вызывают разные ассоциации. Вот посмотрите и скажите, что вы здесь видите. Далее, друзья, а теперь мы добавим на эту картинку чуть больше информации. Смотрите. Получается, что мы здесь видим? Не знаю, что увидели в первый раз, но здесь явно вырисовывается какая-либо богатая женщина в пальто, в шапке, вот у нее перо, черты лица, здесь ухо шея и ожерелье. То есть мы видим роскошную женщину. Мы выделили вот эту вот информацию для себя. И увидели данную картину. А теперь, друзья, посмотрите вот на это. Это та же самая картина, только информация немного расплывчата. Она немного по-другому интерпретирована. И здесь мы уже видим старушку. В этой бандане, глаза, вот у нее большой нос, вот рот и вот ее шуба. А теперь, друзья... Посмотрите снова на эту картинку изначальную. Я думаю, теперь вы сможете увидеть сразу два варианта развития событий. И они будут совершенно разными. Но картинка у нас не меняется. Понимаете, что я имею в виду? Вот такая же логика примерно в техническом анализе. В зависимости от того, какую информацию мы с вами выделяем на графике, мы с вами э, предполагаем разные сценарии и разные варианты. И, друзья, смотрите, в чем фишка. Если мы начертим трендовую линию сопротивления вот таким вот образом, по этим максимумам. Вот раз, вот два... Вот три. А, считаем информацию. Три отскока от этой трендовой линии. Теперь, друзья, мы начертим эту самую трендовую линию тем образом, как я ее начертил. Где у нас она, она была? Вот таким вот. То есть в виде диапазон движения цены. Восходящий локальный тренд. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять пробитие, шесть, семь, восемь. Где у нас больше информации? Вот здесь. Следовательно, на что лучше нам опираться? На то, где больше информации. Именно то, что дает больше информации, более надежно. Но при этом мы не исключаем того варианта, что здесь может быть вот такая вот картина. Вот такая вот. Все варианты нужно рассматривать. Но самый главный для нас это тот, который дает наибольшее количество информации. Вот, друзья, согласитесь, это удивительно и очень необычно. А теперь, друзья, давайте перейдем к нашему анализу. Что в итоге у нас произошло? Мы с вами анализировали график в данном месте. Сейчас я буду рисовать белым цветом. В данном месте мы с вами анализировали, предполагали мы с вами коррекцию, вот такую вот, потом движение вверх, также сценарий у нас реализовался. Потом я предлагал уже дальнейшее повышение. Но цена еще раз корректировалась. То есть немного пошло не по идеальному сценарию. Опять же скорректировалась и вернулась опять же на повышение. Здесь находится у нас вырисовывается трендовый уровень сопротивления, который нам нужно пробить, чтобы пойти на дальнейшее повышение. Обязательно посмотрите предыдущее видео, чтобы посмотреть, как мы с вами анализировали, чтобы понять, куда вообще движется цена. Ну, естественно, она движется к трендовой линии сопротивления. А также опять я вижу вырисовку нашей с вами любимой фигуры Догадайтесь, какой? Голова и плечи. Вот у нас плечо, вот голова, вот плечо. Здесь находится трендовая линия шеи. А если в ближайшее время, вот прямо в ближайшие пару часов она будет пробита, то цена устремится на повышение. До куда? До, давайте отмерим линейкой. Это у нас 3000 примерно расстояние. Также отмеряем 3000. И будет это у нас уровень... Как раз-таки 38-39 тысяч примерно. Напоминаю, что фигура головы и плечи считается завершенной только в тот момент, когда линия шеи пробивается. Если линия шеи не была пробита, это не считается за сигнал. Но мы берем совокупность всех факторов, мы видим, что цена у нас отскакивает от тренда в линии поддержки. И вероятнее всего она будет двигаться вверх. Поэтому факторов... Вероятности больше именно для повышения Я все еще склоняюсь именно к повышению Но, друзья, напоминаю, что мы здесь работаем с вероятностями Мы не слепо прогнозируем и не слепо надеемся на наш прогноз, что он оправдается Нет, мы здесь смотрим вероятности и несколько сценариев рассматриваем сразу И по факту реализации какого-либо сценария принимаем дальнейшие решения насчет движения цены Я опять же склоняюсь к тому, что сейчас у нас будет небольшая коррекция, вот такая вот примерно И потом дальнейшее повышение Возможно, даже уровень сопротивления пробьется сейчас, в ближайшее время. Посмотрим, что будет по ситуации. Но опять же, я склоняюсь к повышению. Также, друзья, Ripple. Давайте откроем Ripple. Здесь замечательная картина. Даже немного отсутствует реляция с биткоином, обратите внимание. Здесь цена прям пошла на повышение до области сопротивления. И сейчас... Прямо практически уверен, что будет коррекция Вот такая вот, примерно, вот такая вот коррекция у нас будет Пока что пробитие не намечается, здесь произошел импульс И после импульсного движения у нас случаются откаты, обычно, из-за перекупленности Кстати, опять же, все пошло практически по нашему сценарию Здесь мы прогнозировали с вами пробитие, движение вниз и потом движение вверх И наш сценарий с вами отработал Опять же, здесь находится линия MA50 на часовом тайфрейме по истории видно, что цена достаточно хорошо на нее реагирует, цена ее пробила, но достаточно далеко, естественно, от нее ушла и будет у нас коррекция в любом случае. Плюс ко всему здесь образуются паттерны, как раз таки указывающие, намекающие на понижение. А вот у нас паттерн. Не, это не сигнал, конечно, но это намек. Намек на понижение. Это у нас волчок, да, неопределенная свеча. Ну и по той же логике, опять же, биткоин у нас, скорее всего, будет корректироваться немножко. И рипл также будет корректироваться. Вот такие, друзья, мои сценарии. Пока что цена у нас ходит в том же самом диапазоне вот уровня к уровню. Мы смотрим только локальную картину. И пока что в локальной картине потенциал у нас на повышение. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете о биткоине и криптовалютах. Оставляйте свою обратную связь. Обязательно ставьте палец вверх, если видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, если еще не подписан. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные информативные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.